привет друзья сегодня хочу поговорить о самом понятии что же такое эмоциональный интеллект давайте начнем разбираться смотрите в предыдущих видео я говорил что эмоция это реакция нашего организма на внешние либо внутренние стимулы и если эмоция это реакция то реакция какая то есть смотрите Любая эмоция несет в себе определенную информацию. И в словосочетании «эмоциональный интеллект» есть два слова. Первое – эмоциональный, второе – интеллект. То есть, смотрите, это умственная способность уметь читать, понимать, осознавать, управлять той информацией, которая содержится в эмоции. То есть, на самом деле, эмоциональный интеллект – это умственная способность. Сейчас бытует мнение, что эмоциональный интеллект важнее самого интеллекта. К сожалению, друзья, это, ну, это не так. И все прекрасно знают, откуда пошло это заблуждение. Если отталкиваться от научной концепции эмоционального интеллекта, то эмоциональный интеллект ⁇ это конкретная способность. Это наша интеллектуальная способность уметь оперировать той информацией, которая закодирована в эмоциях, в наших собственных и в эмоциях окружающих. Поэтому давайте будем внимательными и будем развивать свою эмоциональную грамотность. На этом у меня сегодня все. Большое спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, с чем вы согласны, с чем вы не согласны и будем дальше разбираться с понятием эмоциональный интеллект и как же его развивать. Пока-пока.